Добрый день, уважаемые коллеги. Я прежде всего хочу поприветствовать новый состав Президиума Госсовета и хочу всем нам пожелать совместной успешной работы. Сегодня нам предстоит рассмотреть вопрос напрямую, затрагивающий каждого российского гражданина. Речь идет об экологической обстановке в стране, о тех условиях, в которых наши граждане живут и работают. В настоящее время экологическая ситуация как вы знаете, далека от благополучной. Около 15% территории России по экологическим показателям находится в критическом или околокритическом состоянии. Особое беспокойство вызывает экологическая обстановка в ряде индустриальных центров Сибири и Урала. А промышленный подъем при отсутствии должной работы может обернуться дальнейшим обострением экологических проблем. При этом замечу, что наше участие в международных проектах позволило серьезно продвинуться в решении важных, но все-таки частных вопросов. Это утилизация радиоактивных отходов, уничтожение химического оружия. Но на этом все как бы ограничивается. Хотя здесь еще очень много вопросов и нерешенных проблем. Экологические проблемы не имеют границ. В мире все больше говорят о глобальном экологическом кризисе. Не случайно на саммитах восьмерки где я вот только что принимал участие, и в других форумах экологические проблемы обсуждаются наравне с политическими и экономическими вопросами. И нам необходима целостная государственная экологическая политика. Это одно из необходимых условий динамично развивающейся экономики. Экологическая составляющая должна стать важным элементом повышения качества жизни людей, конкретно национального производства и страны в целом. Для этого нам предстоит решить ряд принципиальных задач. Остановлюсь только на некоторых основных составляющих. Первое. Необходимо серьезно обновить и упорядочить законодательную базу. У нас сложилась парадоксальная ситуация. Фактически отсутствуют правовые механизмы, которые позволяют компенсировать экологический вред в хозяйственной деятельности. Во многом потому мы сталкиваемся с хроническим дефицитом средств на экологические программы а предприятия практически не несут ответственности за ущерб окружающей среде и не заинтересованы вкладывать деньги в природоохрани... природоохранные мероприятия. Закон о плате за негативные воздействия на окружающую среду внесён на рассмотрение в правительство Российской Федерации. Я считаю, что следует оперативно завершить работу над законопроектом на проекте в Государственную Думу. Я думаю, что сегодня министр нам подробно доложит, расскажет, об основных положениях этого закона, я бы вас попросил по этому вопросу тоже высказаться. Нуждаются в законодательном регулировании и такие вопросы, как экологические страхования и экологический аудит хозяйствующих субъектов. Второе. Важно отстроить целостную систему государственного управления в природоохранной сфере. У нас много реорганизаций было за последнее время. Между тем серьезными недостатками страдает система, основанная на совмещении в одном органе функции государственного экологического контроля и управления хозяйственным использованием природных ресурсов. Наряду с этим отсутствует четкое разграничение полномочий между уровнями власти в природоохранной сфере. Думаю, что здесь как раз вам тоже виднее на местах, что здесь происходит в этой области. Предлагаю эти темы обсудить сегодня. И, наконец, следует провести инвентаризацию федеральных и региональных экологических программ, в том числе и на их соответствие экологической доктрине, утвержденной правительством Российской Федерации. Третье. Большая проблема – потеря квалифицированных кадров. Нам необходимо создать единую систему подготовки специалистов-экологов. Кроме того, важно развивать экологическое образование населения. Основа экологической культуры должны закладываться, конечно же, уже в школе. Существенную роль в экологическом просвещении, а также в создании системы общественного экологического контроля способны сыграть неправительственные организации. Следующее. В работе над государственной экологической политикой необходимо ориентироваться на международные экологические стандарты. Это важно для обеспечения качественного роста экономики, стимулирования внедрения ресурсосберегающих и безотходных технологий. В целом необходимо наращивать наши усилия в международном экологическом сотрудничестве. Кое-что здесь делается, но и здесь недостаточно. У нас иллюзия, только иллюзия у некоторых руководителей хозяйственных в том, что можно эксплуатировать природу, добиться сверхприбыли и добиться конкурентных преимуществ. На самом деле для, для страны в целом это только проигрыш.